Всем здравствуйте, всех приветствую. С вами Наталья Китанова. Все хочу поздравить с приходом весенних теплых деньков Это у меня занавески так. Такой шум и задают. Сквозняк стоит в квартире. И сегодня хотел показать вам весенние низких цен. Какие скидки у нас внутри для консультантов, менеджеров, всех представителей компании с 6 по 9 апреля, пожалуйста, смотрите крем для рук, орхидей, ланг и ланг гидрогелевые функциональные патчи это я не в кабинете в своем, я вышла если я зайду, у меня будет уже другой, другая скидка для меня, например, вот это вот 1300, но я округляю а по 10, по-моему около 600 рублей смотрите а Вот это белье у нас э, шьет флоранч. Флабрация произошла знаю, как, наверное, 8, да, какой даже, наверное, 10. Все белье качественное, шевы ровные. И трусики очень долго носятся. Даже поднедоедают. Детское белье. Вещи, вернее. Мужское. Серия для животных, атомайзеры. Все эти цены, минус 20, это а, для новых консультантов. Вся вот эта серия домашнего белья тоже шлется в ванну, в свой завод, на территории России. Пожалуйста, посмотрите, вы можете остановить и посмотреть конкретно, классно. Это вот у нас натуральная серия, тоже. Хорошая брала смесь для приготовления деток в сумде. Пожалуйста. Гель для профилактики устранения за 40 Здесь, по-моему, в магазинах такие, наверное, больше 300. Даже вот не покупала, не знаю, честно. А может и дороже. По-моему, дороже девочки говорили. Различные вот блузки, сетки, Сумка поясная, Пожалуйста. Теперь для интереса хочу вам показать, сколько будет стоить, ну, допустим, толстовка на молнии. -то сколько будет стоить, например, она для меня, если я ее захочу купить своему племенку? 1039. Видите? Сразу тут же установились цены. Я вот быстренько пробегу уже как бы в своем кабинете. Посмотрите, какие вкусненькие цены. Легенцы 400 рублей на девочка. Вся одежда, еще раз повторюсь, шьется, пошивается на территории России. Вот такие у нас это смесь экстрактов, артропорты. Кушон, пенная часть. Вот эта вещь хорошая. И далее. Ботаника, шампунь, бальзам, гели для души, омега-3 с глицином для детей. Вот ну, <coughs> БАДы из серии молекуляр форты покупала вот уже пропилаемый им иммуномодулятор Форте. Ну что могу сказать? <coughs> Действует на организм хорошо, но так как у меня постоянный недосып, да, то, что у меня вялость, постоянно ход спать. Это вот в связи с этим. Но хочу сказать, что я в этом году не болела. Да-да. Это очень прекрасно классно. Прекрасный шампунь серии «Морожка». У меня вот моя осветленная вольса. Правда, еще масочку использую. Прям мягонькие. И хорошо это. Пожалуйста, парфюмерная рассыпчатая пудра «Шиммер» 666 рублей. Вот это очень хорошая серия девчонки «Квальд». Я не брала чистящий крем, универсальность с микроблами, домой лимонный, с выберликом. Романтический спрей для тела, текстиля, баланс, тоже интересная что такое. Вот тоже все трусики, все качественные. Вот я себе покупала, и сейчас повторно зарегистрирована, покупала, получается, лет пять назад полностью набор. Лифчика, конечно, уже нет блюзгалтера, но труселя до сих пор еще лежат. Извиняюсь за слонг. Ну, так просто будут трусики. Прекрасные. Прекрасно носится. Давайте дальше пройдем, потому что я записываюсь в бандикам. Там бесплатная серия. Она прям быстро-быстро закончится. Сейчас вот тоже хорошие В этот раз а, именно, как его, онколог мамолог не сказал мне. Нашли фибролонегистозное образование, чтобы одевать удобно без бюстгальтер, чтобы по полу покупать, учитывать, чтобы по строению груди был, был бюстгальтер. Пожалуйста, вот румяна. Это у нас водоросли холорелла хол хол и спирлина, прессованная кумада. Стойка матовая, кстати, классная кумада. Белая роза, белая роза. Нету того бежевого, которого берут, потому почему да, это распродали. Вселим шуха по дорожным, это классная вещь. Так крем для ног питательный, крем лечим, пожалуйста, смотрите, как из зеленый чайный мальчик. Суперсмарт супербенто, чищеет он прекрасный сырим. Вот это у меня есть расслабляющий миск для сна. Немножко я разочаровалась, что вот, этом на одном шампуне купила. Что-то раньше мне так нравилось. Или у меня не до такой степени они были испорчены волосы, что не понять. Тоже вот это все прекрасные патчи для глаз, для кожи, карандашики. Вот это вот тоже белый мне понравилось. Я купила все крем для кожи лица. Очень классные. Так это у нас жидкая подводка, палеты, крем для рук. В общем, все-все кто, любой человек найдет для себя, например, что ему надо. Вот биосвежи биосвежитель волчка у нас натуральный колботочки. Вот это хорошая, интересная у сонная, как раз энергия нет. Наверное, да, на Пожалуйста, смотрите. Это бальзам. Лаки для мокций прекрасные. Цвета такие И чаще мне нравятся. Такие коготки со стразами, со стразами, со стразами не люблю. Саладники. Вот Тарелка суповая. белгель, гель Наверное, гель вообще 80 получится. Вот такие штанишки я не возьму, потому что, наверное, видит, как в парнике уходишь. А цена вкусная на них, и девчонки хвалят вообще классно сидит у -у. Доброген Актив 962 рубля тоже хорошая вещь маска, бальзам -покамер. крем антирующий, тоже эта серия вся хорошая это практически все товары нормальные гидрогелевые патчи вот кстати в этом месяце у нас идет подарок для новичков гидроген такие патчи на выбор из силу которые я вам показывал и еще красный который в начале были вот а, на выбор одной из трех все патчи классный вот такие он по моему серии до да, патчи я обман этим не, не брала но все еще впереди потому что невозможно все перепробовать и все взять вот статонизирующий крем по теней он вообще огромный, Огр... угу. распродажа вообще такая мощная. Смотрите, все что, что только только подушку Подушка с гречневой, под водичкой интересненькая. Крем для век, вот этот ну, мне вообще нравится в этот раз я в следующий выходной, наконец-то уже хватит, буду снимать все свои покупки. Вот это очень хороший крем у ну мы его откроем. Так, мне просто интересно, чувачок, Потому что мне фитол назначили для молочных желез, там протоки что-то забиты, ну и есть образования такие. Если оно уникальное, от всего, как девочки говорят, может оно и потом не подойдет. А вот это у нее есть вот так я бы не пойдет вот смотрите вот мы ну, я сын, взяла вот эту вот воду вообще мне очень понравилось такое освежающий. вроде написано что для среднего возраста сына 23 ему ну, очень нравится он прям с удовольствием использует присоединяйтесь дорогие мои осуществляйте э -э покупки получаете за свои покупки прекрасные подарки. Так, сейчас мы спустимся, и я вам покажу, пожалуйста, видите, прекрасные подарки. Да и вообще, вся продукция сертифицирована. Вся продукция качественная, не только простой сертификатный халяль. Дом Фаберлик, это вообще бесподобный Ну, в этот раз мне и парфюм понравился. Сначала как-то я его не восприняла. Сейчас покажу, как он... Что-то с моим абонемем был вот это вот, а да, потом как-то это прям, думаю, ничего себе. Думаю, дай-ка я себе его оставлю. И я его оставила себе. так вот пробнички надо вообще заказать. В общем, приглашаю. И вам это понравится, сто процентов.